Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас находимся на 28-й международной выставке Прот-Экспо в городе Москве. Здесь мы представили вакуумное оборудование, аргой ммц и полный узел для работы на вакуумной дистилляции. Также представлена автоматика полного цикла, которая позволяет управлять полным процессом варки, перегонов, заторов и то и подобное. Здесь очень много функций, с ней можно познакомиться у нас на YouTube. Далее вы видите, на вакуумном котле у нас также установлен шлем 75 литров. Шлем медный, толщина стенки 2 миллиметра. И рядом стоит классический узел Double Dry Decealer с реквизионной колонной. Вакуумный котел представлен также у нас с боковым люком. В ПВК установлена сито. Во все дно И также здесь установлена механическая заслонка Дорогие друзья, следующая выставка у нас будет проходить В городе Краснодар С 22 по 24 число Выставка называется тех Подробная информация будет оставлена внизу под видео Также в инстаграме Ждем вас на выставке